Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Сегодня хотелось бы ответить на некий такой достаточно популярный запрос, популярный вопрос, Максим, скажи, что выгоднее, ипотека или аренда. И тут хочу на двух ключевых вещах остановиться. Первое, в принципе, дать простую формулу расчета, что выгоднее и когда выгоднее арендовать, когда выгоднее все-таки покупать собственную недвижимость. И второй момент немного поговорить про правомочия, да, то есть ключевые правомочия, каковы они, что они в себя включают э, приобретение права собственности на недвижимость. Итак, когда мы говорим о том, что выгоднее, я уже неоднократно в своих семинарах все время затрагивал этот момент, говорил об этом, э, что оценка, оценка, что выгоднее арендовать недвижимость или покупать происходит по так называемому показателю P на R, то есть P – это цена, цена недвижимости, R – это годовая ставка аренды недвижимости. То есть, когда вы берете квартиру, да, вот у вас стоит вопрос – купить собственную квартиру или арендовать? В этом случае вы должны понимать, что вы всегда за квартиру заплатите деньги. То есть я сейчас не рассматриваю даже ипотеку. Я в принципе говорю, что у вас есть наличные деньги, которые вы можете потратить на покупку объекта недвижимости. Потому что ипотека, она еще большему дорожанию приводит. Соответственно, что здесь получается? Здесь получается, что... Когда вы берете цену недвижимости и делите на годовую ставку аренды, вы получаете некий коэффициент. Он может быть 10, может быть 7, может быть 20. Я в квартире, в которой сейчас живу, он составляет 63. То есть, чем выше этот коэффициент, тем больше, ответ отвечая на этот вопрос, нужно отвечать, что вам проще и выгоднее арендовать. Почему такое происходит? Потому что у вас есть всегда возможность альтернативного вложения денежных средств, да? то есть, вы берете считаете, что у вас этот показатель со спиной R, то есть, рыночная цена недвижимости, деленная на годовую ставку аренды составляет, ну, условно, 20, то есть, 20 лет будут окупаться ваши инвестиции, то есть, вы должны понимать, что вот через 20 лет окупится ваше собственное вложение. А, что это значит, это значит, что общая доходность, если за 20 лет окупится, да? то есть, общая доходность ваших вложений таким образом составит там, 5%. То есть, если мы ставку по депозиту условно или ставку безрисковой доходности на облигациях получаем в районе 8%, то получается, что мы ежегодно будем терять 3% разницы. Если квартира стоит условно там, 20 миллионов рублей, то получается, что мы как бы переплачиваем да, в общей сложности по 600 тысяч рублей в год за то, чтобы сказать ну, там, чуть менее 60 тысяч рублей, чтобы сказать, что это мой объект недвижимости, я могу сделать с ним все, что захочу. Поэтому, вот если вы решаете, что для вас выгоднее, примените эту простую формулу. Еще раз давайте я ее повторю, она заключается в том, что ставка, рыночная стоимость недвижимости, деленная на годовую ставку аренды, отношение цены недвижимости к ее годовой аренде. Какие нехорошие люди в Москве не пропускают. А, это первый момент, да, первый момент, который связан по поводу выбора. Второй момент разберем сейчас в следующем видео, оно будет касаться того, за что же мы все-таки в итоге платим, потому что часто возникает вопрос, что, окей, Максим, а если я там беру свою квартиру, пусть даже в ипотеку я плачу за свое, когда же я снимаю, когда же я арендую, я плачу другому дядьке, ничего там сделать не могу. Зачем это делать? Да? То есть это стоит очень дорого, поэтому вот в следующем видео я расскажу о том, почему стоит это сделать и в принципе зайдем немножко в момент правомочия, правомочия права собственности. Ну что ж, если понравилось видео, если понравилась данная формула, примените это к себе, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, щелкайте на колокольчик уведомления, чтобы получить следующее видео, в котором как раз таки я расскажу, как быть в этой ситуации. Платите ли вы чужому дяде или вы покупаете свое собственное и что самое главное вы в этом случае покупаете. До свидания вам и удачи!